Всем привет! С вами проект «Мой формат» и мы, Алиса и Андрей. Алиса, мы сегодня будем смотреть какое-то старинное кино? Нет, это молодые кинематографисты, сняли совсем недавно. Традиции черно-белого кино поддерживают до сих пор. Алиса, во время Та ССР у нас в республике снимали какие-нибудь фильмы? Конечно, у нас было много талантливых кинематографистов. Расскажем об этом поподробнее. Чтобы запечатлеть интересные мгновения, сейчас достаточно иметь небольшой смартфон. Сто лет назад оборудование было другим. Громозке. Сравните. Весь Советский Союз снимал любительское кино на югах, на отдыхе, вот такими камерами. Вот так ее заводили и снимали. Представляете? Эти микрофоны работают до сих пор, им более 70 лет. За их техническим состоянием придет энтузиасты. Раньше они использовались для записи голоса на киностудиях. Современные микрофоны почти незаметны для глаз. И позволяют записать звук во время съема, Очень удобно. Раньше маленькими микрофонами считались вот такие. Кино тогда было так, звук писался отдельно, вот на таки, вот такой магнитофон, его троем надо нести, он тяжелейший, страшный. В Казани есть место, где соединяются прошедшие, настоящие и будущие кинематографы. Это институт культуры. Больше 10 лет в Казанском институте культуры собирают коллекции уникального исторического кинооборудования. Но настоящие раритеты профессор Елена Алексеева сохранила на страницах своей книги, которую писала целых 20 лет. Посвящена эта работа истории кино Татарстана. До революции владельцы кинотеатра, ну это частные кинотеатры были, да, вот, они поняли, что э, зрителям интересны сюжеты из казанской жизни. Поэтому они стали снимать те события, которые происходили в Казани. Наши родители помнят этот кинотеатр под названием «Татарстан». В 1908 году он открылся под названием «Аполло». Немое кино здесь показывали под аккомпанемент симфонического оркестра. 20-е годы прошлого века считаются началом расцвета кинематографии в Татарской Республике. В 1924 году было создано кинематографическое объединение «Тат-Кино». Это учреждение существует до сих пор и называется сейчас «Татар-Кино». Но именно «Тат-Кино» открыло первый национальный кинотеатр. Особой популярностью у зрителей пользовались советский детектив «Мисс Мэнт» и фильм по книге Александра Пушкина «Капитанская дочка». Сейчас это трудно себе представить, но в советское время кино шли как на праздник. Устраивали настоящие демонстрации. Кино манило и притягивало зрителя. В 1926 году в республике решили снять свой полнометражный фильм. Объявили конкурс на лучший сценарий. Победителем стал Адрахман Шакиров, партработник из Агрыза. По его идее сняли фильм «Булат Батыр». Для того времени Булат Батыр был настоящим и успешным блокбастером. Во время съемок территории Казанского Кремля развернулся настоящий бой. Стреляли из ружей, бились на саблях. Ассистентами режиссера на этой картине работали Каюм Поздняков и легендарный советский режиссер Иван Пырьев. Каюм Поздняков, проработав на съемочной площадке художественное кино, вернулся к документальным фильмам. Самые яркие кадры о жизни ТССР 30-40-х годов прошлого века связаны с его именем. Стали снимать «Малыш из зеленого дола» Каюм Хусаинович Поздняков первый профессиональный кинорежиссер. Но не хватило денег, это все так сказать, остановилось. Снимали кинохронику, которая происходила у нас здесь в республике, и она сохранилась. Кино воспитывало человека. Чтобы снимать правдоподобные фильмы, в Казани был создан сценарный цех. К каждому большому предприятию прикрепились сценариста который изучал жизнь на заводах изнутри. В сценарии составлялся образ активного труженика и лодыря, чтобы показать это на экране. Чтобы создавать фильмы, нужна была своя – «Советская пленка». В 1935 году в Казани заработала фабрика по производству фотоматериалов. Через год была выпущена первая партия пленки для создания кинофильмов. Растущему советскому кинематографу нужно было все больше пленки. Ее закупали за границей, за валюту. Поэтому задержку строительства Казанского завода восприняли как вредительство, и два первых директора еще не существующего предприятия пошли под расстрел. Фабрику достроили лишь при третьем руководителе. Я лично знаю два вида советской фотопленки: СВЕМА с Украины и ТАСМА из Татарии, а половина его объема советской кинопленки произведена здесь, в Казани. Это было крупнейшее предприятие по производству кинопленки в Европе, когда ее строили в 1933 году. Действительно, это была образующая предприятие. На предприятии выпускались уникальные продукты, светочувствительные материалы. Во время войны ТАСМА оставалась единственным работающим предприятием в своей отрасли. В 1941 году на предприятии стали выпускать аэрофотопленку. Благодаря этому у нас активно работала фоторазведка. Производство любых светочувствительных материалов обязывает обеспечивать полностью темное помещение. Потом, когда продукция уже готова, допускается свет красного спектра. В Казани еще работал и фото-желатиновый завод. Желатин – это важнейший компонент в производстве фото- и кинопленки. Но до наших дней завод не сохранился. Во время войны все кинотеатры Казани продолжали работать. Кинопередвижки показывали фильмы в деревнях и селах республики. К сожалению, ни один из этих кинотеатров не сохранился до наших дней. Казанские документалисты тоже надели армейскую форму и добывали кадры о войне, чтобы показать, как это на самом деле страшно. Старейшим кинотеатром города является кинотеатр «Мир». Он был открыт в 1959 году. Сейчас кинофильмы показывают цифровых проекторов, но в кинотеатре «Мир» сохранились аппарат, который работает с кинопленкой. Здравствуйте. Пленка проходит через различные механизмы От лампового окна до считывающего устройства, звука и так далее Конкретно во время показа ничего делать как, как такового не надо Потому что это уже заранее все готовится Просто следить за процессом Фильм пускали с вот таких вот катушек За один сеанс их могло быть от 5 до 9 штук Полуторачасовой фильм занимал 3 километра пленки И почти 15 килограмм В начале 60-х годов 20 -го века в Казани ввели эксплуатацию студию кинохроники. Она работала для всех республик по Волжии. Под студию в 1961 году отдали бывший техникум киномеханика. Особые техники в городе не было, поэтому весь год монтировать фильмы ездили в город Куйбышев. Так называли Самару. Вот таким образом все это закрепляется и склеивается пленка. То есть склеиваются два кадрика. Потому что вы понимаете, что снимались планами. Склеивание двух кадров это в итоге и был монтаж. Казанская студия кинохроники стала одной из крупнейших в стране документального кино. В ее штате работали более 120 человек. Они сделали почти тысяч различных фильмов и передач. Кроме документальных фильмов, мы еще выпускали киножурнал, знаменитой на Волге Широкой. Мы его делали где-то в месяц по три выпуска. В день иногда с Казанской студии кинохроники выезжали по пять съемочных групп. Позже студия кинохроники была преобразована в казанскую киностудию. Здесь был создан первый полнометражный фильм на татарском языке. Кук Тау, режиссера Ильдара Ягафарова. Наша программа тоже почти как кино, причем татарстанская. Значит, мы тоже кинематографисты Татарстана. Точно. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях и следите за проектом «Мой формат». Ждите нас с очередной интересной историей. До скорой встречи, друзья. Пока.